Ну, может, там есть понимание, что отбить силой России, условно говоря, мы не сможем. Нам может только помочь там Запад. Это помощь он к вам пришла, да? ООН ездит. Что... Дерьмо всякая привозит. Не ну, вообще, как вы... Ну, вот вы же тут еще хорошо видите на месте, да? Насколько эффективно работает там Запад поддерживает вообще не, поддерж... не поддерживает вообще не поддерживает все это просто на Идыше есть такое выражение называется пустых холаемос волны делают угу. бояться что Путин пойдет дальше я не знаю боятся они или не хотят ссориться я не понял это же большие геополитические интересы понимаете тут все гораздо сложнее конечно чем нам кажется Другое дело, что местные политики, они должны понять, что если у них не удался блицкрик, то тогда нужно снять корону договариваться. Так как это делают в бизнесе, так же и здесь. Нужно договариваться. С Путиным? Я не знаю с кем, я не хочу комментировать с кем. Может быть из Захарченко. Я бы договаривался, если не, у меня нет сил, я хочу... Смотрите, основная задача и основная беда — это не экономика, не коррупция, это то, что гибнут люди. Мы каждый день здесь привозим останки. Я не могу это просто, я пропускаю это через себя этих родственников, этих близких, этих несчастных людей, которые за копейки, за гроши отдают самое ценное. Самое ценное – это свою жизнь. Но в Киеве к этому относятся как к статистике, а мы видим это все глазами, и это очень тяжело наблюдать. – Ну, то есть вы считаете, что Захарченко – человек такого уровня, с которым можно договориться о чем-то? Я считаю, что договориться можно… Хоть с чертом лысым, лишь бы люди перестали гибнуть. Вот что я считаю. Ну вы же понимаете, что война идет не за Захарченко, не за... Я ничего не понимаю, потому что я там, где я есть, но я бы договорился. Почему тогда не договорился? Не надо тут делать из этого, что это нельзя, это так нехорошо, это там еще как-то. Нет, на ну, вот это... люди должны перестать гибнуть.